Привет всем! С вами снова я, Алена. Сегодня я вам расскажу еще про один фокус Магик-55. Для этого нам понадобится 4 поролоновых кубика. Они мягкие, их можно сшить из ткани, если у вас нету кубиков таких, можно шарики какие-нибудь маленькие взять, ну что-нибудь маленькое, типа такого. Можно из ткани сшить, можно взять там, не знаю, какие-нибудь маленькие бусинки, какие но только покрупнее, если бусинки, то берите покрупнее. И для этого нам понадобятся шорты с карманом или джинсы нибудь так вот, как у меня нету кармана я возьму волшебный стаканчик из моего магического сундучка вы видите стаканчик сейчас я вам сначала продемонстрирую потом покажу вот смотрите Сейчас мы демонстрируем три вот три штуки одну штуку одна штука нам не нужна да? как бы сюда ложим а три штуки держим в руке вот и Бросаю одну штуку туда. Я бросила, могу показать. Теперь берем нашу волшебную палочку. Также не забывайте надеваем. Можно сделать так, можно перенести на другую сторону. Я переношу всегда на другую сторону. А если у вас одна сторона будет спадать, как у меня, то тогда давайте вообще одну сторону. Берем. Э, кто хочет, если у кого-то карман, то в кармане тряпочка не нужна. Но я беру тряпочку, потому что у меня здесь стаканчик, чтобы зрителям закрыться, чтобы они не видели. И у нас остается три штуки. А стаканчик я вам сейчас покажу. Пустой. Фокус в том, что, смотрите, мы берем три, не три, а четыре вот таких поролоновых кубиков, не три, а четыре, запомните. Мы один кубик показываем людям, ну, как, ложим до начала Будем показывать людям, вложим до начала, оп, сюда. Вот. У нас остается три здесь кубика, а здесь один. И мы показываем людям то, что один кубик мы бросаем сюда. Оп. Но мы его не бросаем. Мы его вот так вот берем. А там же остается один Смотрите, а если мы возьмем в руку четыре, у нас э, можно также сделать с четырех. Но людям как будет показать? Никак. Надо тогда 5 поролоновых кубиков. Ну, короче, и мы сюда бросаем, а еще один показываем людям, что бросаем, а на самом деле берем. И вот так. Получается, показываем. Если вы в стаканчике или в какой-то посудке, лучше накрыть. Смотрите. Здесь, если люди попробуют показать, а покажи вот здесь вот как. Мы делаем быстренько вот так вот. Смотрите, оно пересыпается. Вот сюда вот. А это мы быстро сжимаем вот так в кулачок и бросаем куда-нибудь в другую сторону. А это показываем. И получается то, что мы снимаем. Оп, и все. И пожалуйста, смотрите, то, что чтобы показать, снимаем. Ну вот, вот в этом-то и суть. А в руке у нас остается три кубика. Ну ладно, всем пока. С вами была Алена. Пока! Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Пока!